Ну, давай сразу тогда подключим. Сейчас мы подключим нашего интервью-пора. Приносим извинения за задержку и за всякие технические моменты. Вот. Угу. А вчера это то, что называется постможенные что Я, конечно, могла провести эту знаете, когда... В общем, иногда лучше восстановиться и потом уже там, сделать все нормально. Поэтому вот мы ну, ну, я могу пока сказать, что у нас как у нас там тема озвучена? То есть у нас вот на носу буквально да, летнее состояние. Один из... Ну, э, вообще... Ну да, что вообще э, это очень интересная история, потому что когда-то очень давно, ну просто ну, есть купала такой интересный праздник, такой романтичный, девушки плели венки, там э, э, э, искали вторую половину, там да, через костер, ночной день, все так интересно, романтично, и много лет назад э, мы начали праздновать этот праздник, ну вот как понимали, а потом у меня удивительным опытом а, судьба своего которые, ну, наверное, это может сказать, что, типа а, славянка какая-то, модификация, да, там а, у, удивительная совершенно компания. А, в общем, они нас возили куда-то в дубовую рощу, там под Краснодаром, конечно, мест силы и всяких mm -hmm. очень интересных артефактов, которые малоизвестны или вообще неизвестны широкой публике, и они находятся, ну, не с той стороны, где море, а очень много. И вот мы ездили в любую рощу, там всю ночь было такое прям красивое мастериальное действие, мужчины с мечами на угоряющих лакеев большой красивый костюм и а, сценарий праздника, который, а, как мне говорили, был восстановлен по, на, как бы на потоке, как собрали вот, все знания известные окупала о празднике этом, да, и вот а, некий этот сценарий прописан с текстами Дихание, там, в общем, все было очень поточно. Для меня это все было немножко театрализировано. Было интересно, потому что это было вот не просто там бы, да, собрались, посидели, а вот там винами. Но, знаете, не покидало ощущение театральности. Я для себя поняла, что мне так не подходит. Мне не подходит, а, как бы ни было красиво простроено, когда даже ты сам ряженный, да, вот это вот вариант какой-то ряженный, какой-то прописанный сценарный, какой-то такой, даже если это реконструкция какого-то древнего праздника, а, что-то внутри меня а, вот противилось такому варианту, и я стала искать вообще а какие-то другие, а как еще можно праздновать, так чтобы вот прям что называется тихонько потихоньку, потихоньку собралась целая концепция, которая на данный момент ну которая действительно является работающей, Это вот крест основной базовый крест трех праздников двух состояний бухнаденский вот и а, есть еще несколько крестов. Есть второй крест а, диагональный, который а, тоже связан с праздниками известными, а, но это там здесь смещение. Мы про это сейчас пока говорить с вами не будем. А, да. Да. ну у нас тут, в общем, наоборот, мы тут вроде бы микрофон, да, поэтому. Или мы сейчас вообще отключаем микрофон, а, и я просто говорю на камеру. Да, лучше было бы без микрофона. Потому что ну, то, что мы проверяли по микрофону, мне не нужно кричать для того, чтобы... М -м, было слышно хорошо. Да, ну немножко помехи. Мы ее можем, кстати, не слышать из микрофона. Мне кажется, надо микрофон убирать. Все. Да. Mm -hmm. Все. Псюш, попробуй еще сказать. Сейчас должно быть слышно. Да, вот так, хорошо меня слышите? Да. О. Эх, Семен Семёнович, да. ну. <смешно> а, да. Вот, да, я, или, ты, или ты хочешь еще что-то договорить о том, как? А, да нет, я просто про то, что вот это вот, э, э, в этой крестовине праздников у нас приближается летнее состояние, я в выступлении ты слышал, да, успел проговорить о том, что... Э, Прежде чем э, вот выйти на то, что сейчас мы предлагаем, да, были такие достаточно долгие поиски разных вариантов и э, выверка того, что не, что не ложилось, что, что было не так, э, что не устраивало. Наверное, смысл о том, что не устраивало, говорить нету никакого, а есть смысл говорить о том, что в результате из этого получилось. Ну, э, давай приступим к более конкретной части Марлизонского балета, да, были вопросы, sporting... да. был вопрос, это, это все очень интересно. А если еще чуть-чуть назад откатиться, почему вообще, каким образом пришло понимание, что имеет смысл праздновать вот этот вот крест праздников эм, солнцестояния и равноденствия, потому что, э, насколько я знаю, с, с большим количеством школ ты взаимодействовала, почему вот это оказалось тем что ну, легло в основу и в итоге яснополе. в чем, в чем смысл почему это это важно почему это основное там, работающее это, ну, это каркас такой когда, когда это стало и почему, и каким образом вот, понятно. Здесь, здесь надо разделять два потока. То есть я-то начала говорить о том, что солнцестояние я много лет и пробовала разные способы. Угу. И пыталась, да, присоединяться к, к чьим-то мероприятиям. И, в общем, в результате каждый раз был некий список того, почему данный вариант меня не устраивает. Вот. И вообще, солнцестояние, оно как бы таким особняком долгое время было к тому, что мы делаем. А если ты вот ты начала там про, про, про крест, там, да, то надо говорить, наверное, не о кресте, а о звезде Руси, да? то есть о том, что вот празднование солнцестояния было долгое время, ну достаточно само по себе. И отдельно а, была концепция звезды Руси, восьмиконечной, которая имеет совершенно четкую временную и пространственную привязку, географическую привязку и временную привязку, да, календарную. И по mm -hmm. календарной привязке мы сейчас э, находимся вот по кресту Руси э, в летнее солнцестояние, это вот если брать крест, это основание, это низ, э, вот, и э, это э, по времени, да, это вот серед... 20, 22 июня. И э, когда вообще начал, ну, то есть, понимаешь, э, есть... Вообще, если еще дальше начать, просто а, вот ты говоришь, давай конкретно, а задаешь вопрос со времен царя, царя Гороха, на самом деле, потому что когда-то еще прям совсем давно, стародавние времена, а, есть такой, такой товарищ Друнвал Эмиль Хиседека, и вот у него есть книга «Древняя тайна цветка жизни», в которой он, а, у него есть такое вступление, что вот знаете, говорит, я вот обнаружил такую штуку, что по всему миру повторяется один и тот же орнамент. В древних храмах, как правило, это какие-то там, что-то сохранилось, что-то там а, в развалинах, да, но а, это изображение встречается абсолютно повсеместно, географически, а, не зависит фактически от, от цвета кожи, от религии, от географии, это есть везде, да, это то, что он назвал цветком жизни. По сути дела, mm. это либо 8 либо 16 такой цветок, вот в классике с такими полукруглыми лепестками. Он очень много где встречается, и в частности, например, вот в Европе, то, что сейчас называют католическими храмами, там очень много окон, в которые вот в форме этого цветка жизни, да. И дальше он это все относит вообще к основам жизни, к тому, что это плоское изображение объемной зиготы, то есть первозародыш, перво когда вот мы только начинаем появляться, да, то есть зачатие жизни происходит, вот, вот зигота имеет форму цветка жизни только в срезе, да, потому что, ну, на плоскости объемно нарисовать это достаточно сложно, тем более там в архитектуре. А, вот, ну, и на основании этого он уже там разворачивает такую глобальную концепцию, там наверняка многие слышали, знаю, там были очень популярны матрицы жизни разные, до сих пор они есть, которые там раскрашиваешь, они гармонизируют там душу, психику, там пространство, еще что-то. А, вот, и я в свое время этой темой занималась, в общем, это, а, эта идея заложена, в частности, в практике а, вот в крыльях бабочки в женском курсе а, наполнения энергии, там, да, взаимодействия с энергией. И вот когда у меня к цветку жизни пошла работа с энергиями на женских потоках, а, стало понятно, что вот эти лепестки, вообще, вот, а, оно обладает каждой вот своей функцией, если представить, что вот эти первые 16 клеток, это все то, из чего потом получаемся мы. То есть можно предположить, что эти клетки не одинаковые, да, и в каждой из них есть какое-то что-то свое. А, и дальше пошло а, изучение этой темы. А, оказалось, что это практически точное, а, просто географические изображения немножко другой звезды Руси, да. Кстати, звезда Руси очень по-разному может изображаться. Но по сути дела это тот же самый цветок жизни, да. То есть, а, честно говоря, это вот как... искал, искал, бац, нашел, начал учить, вот это поперло, вот это вот, <смех> несчастье на меня свалилось. По крайней мере, со мной было что-то похожее, потому что в какой-то момент вдруг стало понятно, что вообще вот эта звезда Руси, цветок жизни, является не просто базовым символом. Базовых символов не так много. Есть так называемая сакральная геометрия, которая эти символы изучает там, с точки зрения там, математики, влияние на реальность и так далее. А вообще миром управляют символы, миром управляют знаки, миром управляют цифры. Все про это э, знают. Ну, это пишется, это есть в святых писаниях, но для большинства людей это является ну, неким лозунгом. Ну, вот есть такая фраза «миром управляют символы». О, да, прекрасно, да. А изучают эту тему не так много людей, и я хочу сказать, что, ну, не знаю, к радости, к сожалению, Просто есть факт, что больше всего, мне кажется, продвинулись в этом, ну, возможно, есть какие-то герметические учения в христианстве, там, может быть, в католицизме, в православии где-то больше, где-то меньше, но из того, что понятно, больше всего это, конечно, в иудаизме, да? там, где знаком и символом очень большое значение уделяется, и а, предполагаю, что то, что вот это как бы, эти, как бы масоны, про которых там как только не говорят, что только не называют, они, у них все пропитано символизмом. А, вообще символизм, сим, символы, знаки являются а, приоритетами, ну относятся к высшим приоритетам управления. Долгая тема. Сейчас мы уйдем просто не туда. Очень кратко скажу. А, если посмотреть любой фильм, который снят... В том же Голливуде, вы знаете, что ни один фильм без цензуры ЦРУ вообще не выпускается в прокат в Америке, и он, они нашпигованы просто символикой, и эта символика, когда ее только показывают, ну, она вообще может ни к чему не относиться, но потом это становится реальностью. Вот, поэтому, ну, некими товарищами, претендующими на власть над миром, эта штука очень серьезно а, исследуется и практикуется и применяется постоянно, вот. А всем остальным говорится: "Ребят, ребят, не не не, это все ерунда, там либо это мистика, либо это какая-нибудь галимая конспирология, короче, не лезьте туда". Я, собственно, и не лезла, вообще э, тихо мирно жила себе, примусы подчиняла женскими практиками занималась и вдруг бабах, вот пришло понимание, что через этот символ идет такая, это такой ключ, это такой инструмент, который позволяет очень серьезно и познавать, как устроен мир, и познавать, как устроены мы, для чего мы здесь находимся, и еще что-то с этим делать полезное. Дальше началась практика, и все это потихоньку вылилось как раз вот и в эти самые уже осознанные, то есть уже существует, с момента появления Яснополя, собственно, в базу Яснополя уже была заложена эта идея, а разрабатывалась она значительно раньше и достаточно долго. Когда стало понятно, что это ну, классно, это мощно работает, это прям ну, практически волшебная палочка, вот, в которой учитываются элементы и пространства, и времени, и состояния человека, вот. Собственно говоря, в базу Яснополия именно эта идея и заложена. И а, мы э, широкому кругу общественности предлагаем а, вот этот базовый крест, пространственный базовый крест, а, основанием которого является точка Яви а, по времени, которая совпадает у нас с летним солнцестоянием. А, и а, я хочу сказать, что чтобы внятно, подробно объяснить, откуда что взялось, это долго. Поэтому, учитывая, я знаю, что у тебя там вопросов достаточно много, и мы договорились быть достаточно конкретными, то вот, может быть, это звучит или выглядит как-то нагло, что ли, но вообще яснополе появилось только потому, что вот этот инструмент, стало понятно, что... Но ну, идти путем каких-то масонов, заныкать себе волшебную палочку, никому не показывать, как-то не наш путь. Гораздо интереснее показать другим людям, что вот такая штука есть, донести до них, чтобы они попробовали, как это работает, и ну, юзать эту штуку вместе да, в единственном жестким условии, которое стоит и ну, от нас. И свыше это условие стоит, что этот инструмент можно применять только ну, чисто во благо, ради чего-то хорошего, доброго. Не за все хорошее против всего плохого, а именно то, что будет созидательно и даст добрые плоды. Для того, чтобы это было так, э, и есть вот это вхождение в поток да, каждого праздника, э, вхождение в поток, э, оно позволяет не, не уходить э, с пути, на котором мы не все можем понимать, э, например, по развертке, да, но когда мы входим в резонанс с высшими силами, э, с, с, с землей с солнцем, со своими высшими аспектами, с божественными сущностями, со стихиальными энергиями, да, и вот это вот совместное творчество, когда у нас запускается, то в этом потоке, если душой по-настоящему находиться, все начинает выстраиваться наилучшим образом, даже если голове непонятно. Да, благодарю. Прям аж мурашки побежали. Очень интересно. Вот сейчас прозвучало, я хотела бы уточнить, что получается, что, по сути дела, звезда Руси, Цветок жизни, зигота, да, они, в общем, накладываются друг на друга. Ты проговорила, что у зиготы вот эти 16 клеток, они же не одинаковые. Можно ли тогда сказать, что прохождение полное, полного цикла летнего празднований, да, с нами ли, без нас ли, но вот если человек понимает, что он есть, полный цикл проходит, то у него появляется возможность выйти на новый цикл развития в своей жизни, да, каким-то образом возможно повлиять на жизнь в этом мире, это так? Ну, конечно, конечно. И здесь э, вот кто сталкивался ну, с теми же родноверами, э, там, новыми славянами, mm -hmm. я не буду все перечислять, много достаточно авторов, эфир, что ли? Mm -hmm. А, mm -hmm. вот, много достаточно авторов, которые разрабатывают и тему там ведического календаря и всего остального прочего, mm -hmm. Вот это вот переконье, оно меня немножко сбило, прошу прощения. Повтори, пожалуйста, вопрос. Просто а, тут Прохождение... Не я думаю, что все, все накрылось. Прохождение полного цикла празднования в лете да. позволяет выйти на новый цикл развития. Да, да, вот что я хотела сказать, что кто изучал данные труды и вообще там вот это каляды-дар, календарь, например, там, да, одно, одно из изучения этой темы. Там каждый день практически является праздником. Ну, это правда так. Практически каждый день. Тем или иным потоком, который там славится, проигрывается, празднуется. Есть ну, более как бы, келейные узкие праздники, более широкие. Но вообще их много. Вообще их много. И... И, и э, люди, которые пытаются начать соответствовать этим, они с чем сталкиваются зачастую? Что вот есть обычная жизнь, в которой там семья, заработки какие-то там, на поиски каких-то возможностей, там, не знаю, там просмотр киношек, еще что-то, еще что-то. И вот другая реальность, да, в которой каждый день праздник, какой-то божественный поток, какая-то сила, с которой надо как-то взаимодействовать, как-то чувствовать. А, событийное сознание, а, оно имеет... Более высокую скорость и при этом, к сожалению, простите меня, пожалуйста, большую ограниченность. И вот то, что мы называем многопоточностью, как правило, приходится людям восстанавливать. И кто пытался вот это празднование, то это ну, проблематично, достаточно сложно. Это каждый день, да, какой праздник, кого мы чувствуем, как мы его славим, что-то для этого делать. А вот тут вот надо деньги зарабатывать, а вот тут вот и так рано встаем, чтобы на работу бежать, а вот тут еще вот эти дела, а вот тут еще эти обязанности. И я как человек ленивый по природе в каких-то аспектах, для меня лень – это нежелание делать лишнюю работу. Я понимаю, что на данный момент вот такие механизмы славления, трудоемкие, что ли, не очень оправданы, потому что вся эта система славления, она была разрушена. Но есть же наш жизненный поток. То есть получается, что, еще раз повторю, что вот событийная жизнь, она, в ней нет этих потоков практически вообще. Человек начинает это изучать, хотеть в это входить, а там вообще там другая скорость времени, там другие правила игры, там просто другая реальность. И начинается беготня из одной реальности в другую, это дает нагрузку, потому что вот эту реальность никуда не бросишь, а куда ты бросишь все свои близкие, какие-то обязательства, какие-то выборы, а душа вроде бы там, а там это требует тоже вложений, потому что это было все. Насколько это было, не будем сейчас обсуждать, потому что концепций много. Если среди них хоть одна истинная, которая действительно наши предки так делали, мы, по большому счету, не знаем. Но, очевидно, есть некий механизм природный, циклы Солнца, циклы Земли. Вот это очевидная история, которая у нас есть, да, вот никуда не денешься. Очевидно, она влияет на нашу жизнь. И я поняла, что вот там много на данный момент искусственного. Возможно, это все очень классно, очень круто, но... Ну... Сейчас это немножко противоестественно, потому что естественного потока движения этой жизни нету. Мы не, не родились, мы не выросли в этом. <с> многие вообще выросли там, да, во время, когда мы ждали наступления коммунизма, и очень многие другие вещи были за заложены. А, поэтому а, мы это дело начали изучать, и всегда есть что-то главное, что-то базовое. Вот а, так же, как у каждого человека в течение дня есть вещи, которые обязательно надо сделать, которые вы делаете, даже если устали, а, если вы там, ну не знаю, раздражены, вы все равно это будете делать. И есть что-то, что вы можете делать, можете не делать, а есть что-то, что вы хотели делать, но не делаете. А, вот, вот эти вот, когда если бы это было заложено в базу, как то, что вот я это видела на Бали, понимаете, там не прерывалась а, процедура славления богов ежедневная. У них это не то, что в голове, у них это в теле записано память, взаимодействие с каждым из богов. Они знают легенды, у них у, у каждого mm -hmm. во дворе стоит алтарь того или иного божества, у них там а, все это намазя, они вообще не тратят времени. А, утром проснулись, пошли по дороге на работу, а, благовония своему богу поставили, подношения сделали, помолились, пошли. Очень естественно. А, у, у нас это сейчас, даже посмотрите на православных, ну кто, очень мало людей, вот объективно говоря, это, это официальные данные, которые соблюдают ритуалы православия. То есть многие, кто считают себя православными, таковыми по форме не являются, потому что ритуалы не соблюдают. Церковь требует соблюдения ритуалов причастия, участия в определенных там молебных, святые места, режим жизни паститься, самоограничения, там, и возьмите мусульманство, там еще больше этих вещей. То есть это э, любая религия, она э, опри... оп... очень э, жестко определяет образ жизни, образ мысли человека. И вот в таком режиме у нас воцерпленных, то, что называется, очень мало. То есть людей, которые причисляются к православным, их много, а вот воцерплённых, то есть те, кто соблюдают, их очень мало. Почему это требует много усилий, а старцы, например, они вообще а, практически живут этим, да, то есть это молитвы. почему их называют молитвенники? Потому что их, их вот правила, их обеты, которые они берут по отчитыванию количества молитв, очень большой, это большая часть времени, то, чем они занимаются, это вот это начитывание молитв, и это уже некий духовный подвиг, потому что человек освобожден уже от всего, он только молится, ну, большинство людей себе этого позволить не могут и не очень, не очень понимают, как. Поэтому получается, что вот душевно вроде бы люди в церкви, в церкви да, к православию имеют отношение, а в реальности по факту очень очень косвенно, очень касательно. И э, поэтому я понимала, я, я для себя понимала, вообще для людей понимала, что имеет смысл предложить то, чтобы было подъемно. И выход на вот это ежедневное празднование, на проживание вот этих потоков божественных, очень классная штука, очень ресурсная практика, на самом деле не трудоемкая, но требующая вложения, определенной перестройки, много чего требующая на самом деле. А есть вот эти четыре ключевых точки, вот эти прям, ну вот я не знаю, столпа вот, наверное, столпа, можно сказать, таких мощных, огромных четыре праздника, объективно присутствующих в нашей жизни. Эти потоки приходят, проходят, разворачиваются, думаем мы про них или нет, верим или нет. А, но, если мы в это вкладываемся, если мы понимаем, что сейчас, например, сам солнцестояние, и, и, и оно позволяет, это такой широкий проход, огромный широкий проход, большущий ресурс, который он и так в какой-то части там перепадет, что называется, да, а, но если еще в это вложиться, а если еще объединиться и сонастроиться и выстроить какой-то вот пройти общий поток, то и выхлоп он больше. Это же простая математика. Вот есть у вас огород, но вам лень сажать, но что-то там вырастет. Но можно пойти что-то кинуть, вырастет, вырастет, не вырастет, не вырастет можно рассаду вырастить, потом посадить, потом поливать ее, потом пропалывать, потом обрабатывать там от всяких вредителей, да, выхлоп то разные, мы все это понимаем прекрасно. А можно еще вообще культивацией заниматься, можно там свои какие-то выращивать новые там плоды. И это другой уровень взаимодействия. Поэтому была задача предложить инструмент, который был бы максимально прост. Максимально эффективен, uh -huh. а, математически, логически понятно, почему а, чело, и, и какие возможности человек дополнительно может провести в свою жизнь, проучаствовав в этом праздниках, и чтобы это еще и работало. Вот этот механизм, вот эти четыре праздника: два солнцестояния, два равноденствия. Uh -huh. Естественно, uh -huh. прохождение полного цикла это взаимодействие с Землей и, и принятие разных четырех потоков. Ну и со всеми да. вытекающими. Да, благодарю. Вот как раз о разных четырех потоках. Потоках, наконец, как будто по ощущениям мы добрались до собственного солнцестояния летнего. Они по качеству разные. Уже несколько раз ты это упомянула. Тогда летнее солнцестояние, чем же оно по сути своей отличается? В чем ну вот, вот эта особенность этих врат? Я только что прям написала статью, поэтому прям про, про это процитирую сама себя. Вот, что а, если брать солнце там, ну, а, сейчас очень много на эту тему чего говорят и пишут, там солнце есть, солнце нет, это светильник, это там кто вокруг кого ходит, не будем mm -hmm. сейчас все это трогать, совершенно очевидно, да, что источником жизни и а, на Земле является солнце. Без солнца жизнь невозможна, а, без земли тоже невозможно, да, и, и то, и другое условие необходимо для того, чтобы жизнь на Земле была. А, и у Солнца есть э, разные стадии, разные фазы по отношению к Земле. И летом это пик, это вершина. Вот если э, зимой, зимнее солнцестояние это даже не, не просто низина, да, это как бы яма. То есть э, Католики празднуют 25 декабря. Почему? Потому что 25 декабря – первый день, день, когда солнце начинает прибавлять. День начинает прибавляться. А с 22 по 24 – это яма, да, три дня, когда солнце как бы умерло. Оно не двигается, оно и не падает, оно и не поднимается. То есть день не растет и не убывает. Это такой вот самый-самый э, низ. И, а, здесь, а здесь у нас самый-самый верх. Там яма, а здесь вершина. И вершина э, все уже отцвело, плоды уже что-то отплодоносило, mm -hmm. что-то плодоносит, что-то дозревает, пик. Э, пик вот, вот когда у человека э, вершина жизни, он уже глупости понаделал, типа, он уже успел исправить, на них научиться, он уже какой-то статус приобрел, но у него еще впереди куча всего классного, потому что есть опыт, появилось знание, появилась сила, появилась возможность это все делать. Вот это летнее солнцестояние, это вот, вот гора, это, это, это вершина. Соответственно, это, это мощный поток проявления. Почему это у нас точка яви, да? Потому что это вот, вот, вот материализация изобилия, все. Но, но, э, это не значит, что если вот проучаствовать в солнцестоянии, то, понимаете, все прям... Э, с неба насыпят широким жестом, да, вот махнула рукавом, и все произошло. Такое может быть, но гарантий нет. Почему? Потому что люди все разные, потому что никто не отменял, хотя пытались неоднократно, ответственности за предыдущие выборы, действий и поступки. И если э, человек пришел в состоянии да, каких-то технических ошибок, каких-то провалов, каких-то нарушений, то лучшее, что он может сделать на состоянии, от этого вычиститься через намерение, да, вот в этом праздновании вычиститься и заложить здоровую базу на будущее развитие. Но вернувшись после праздника в обычную жизнь, он может обнаружить там развалины того, от чего он почистился. То есть то, что на тонком плане, например, человек убрал от себя, ну вот как карму, например, да, а последствия этих действий в жизни, они же не уходят так быстро, это надо прийти потом будет и дочистить. И поэтому может оказаться, что если человек пришел с таким ресурсом, с таким, ну, с таким багажом, который. Uh, прежде всего, ему нужно просто почистить для того, чтобы куда-то двигаться. То надо понимать, что после солнцестояния, скорее всего, он не получит сразу мармелада, шоколада, там и плюшек, да, а, скорее всего, он получит дополнительную нагрузку, потому что вот он убрался свое поле, почистил, теперь ему нужно почистить свою реальность. Надо понимать, что такой вариант тоже возможен. С моей точки зрения, это ну, большой дар небес. Вот, вот таким образом убраться в своей жизни получить возможность более ресурсного, чистого, созидательного прохода. И люди, которые даже причитают, стонут, но убираются в своей жизни, они потом получают хорошие плоды. Потом, позже они будут благодарны себе за все это, да. Но честнее сразу предупредить, что может, вот вы проученствовали, бац, и у вас там какая-то мечта сбылась. Может. Может такого быть, что все прямо наоборот? Может. От кого зависит? От вас, друзья мои. Не знаю, вот этот волшебник в голубом вертолете, да, мы все, конечно, на этой песне выросли, но участие в этих празднованиях позволяет потихонечку набрать потенциал быть волшебником для самого себя. Но прежде чем им стать, нужно научиться и набрать ресурс. А ресурс набирается некоторое время. Поэтому э, надо понимать, что можно либо получить вот сразу какую-то большую плюшку, а можно получить эту плюшку в виде какой-то некой как бы обострившейся проблемы, которая является следствием того, что вы проучаствовали в празднике и почистили свое поле. Эта проблема проявилась, и у вас есть возможность от нее освободиться. Сейчас из другой темы, но хочу сказать, друзья мои, что ну вот есть много всяких оздоровительных практик, как человек, который много лет этим занимался, и это там долгое время было моей практически основной профессией, я могу сказать, что очень часто наше сознание не ценит такие вещи, когда, например, вы там какую-то провели медитацию, там, там чистку печени, какую-нибудь там, что-нибудь вы со своим организмом полезное сделали. Ну и вроде да, ну, получше себя чувствуете, ну получше выглядите. Но такого кардинально ничего не произошло. А мы можем просто не знать и никогда не узнать, что, например, данные упражнения позволили вам избежать проблем, которые уже начали накапливаться, но не проявились еще в виде болезни. И вот эти упражнения, они способны убрать на уровне еще только формирующейся причины будущие, Следствия, которые могли быть очень катастрофическими. А человек думает: ну да, ну хорошо, я тут позанимался с собой, помедитировал, поддержался. Ну, как результат, ну, так все результаты. Потому что пролонгированное действие его очень сложно диагностировать. Все. Угу. Да, благодарю. А, ну, а, вот ну, я, я знаю, что к нам сейчас а, хотели бы приехать разные mm -hmm. люди. Например, есть люди, которые вообще очень мало что понимают про то, что такое купало, но им хочется попробовать. Вот из каких-то рекомендаций, что нужно знать человеку, который вообще никогда не был на купале и не очень понимает, что это такое, чтобы ему можно было порекомендовать? Знаешь, я бы порекомендовала только одно. Здесь я поблагоячу как... Использую слова одного из великих мастеров, явленных в нашу миру, который известен как Иисус Христос, вот. ибо Он сказал: будьте как дети и спасетесь. То есть чувствуете интересно вам, есть потребность попробовать? Вот тогда вот решили, что участвуете, просто доверьтесь и душой откройтесь, потому что сейчас я вижу усугубление, знаете, таких защитных реакций который вот как бы если как психолог я бы сказала что растут из детства это там недолюбленность это а, нехватка тепла нехватка какой-то поддержки нехватка понимания а, ну и нехватка любви там да которая вырастая формируется в такую большую защитную реакцию так так ну вот сейчас вот так вот я к тебе вообще прям ну сейчас мы посмотрим что вы мне тут предложите да да да а это знаем это в книжке читали М -м -м. а вот это я и сам бы мог да, и, пол, и как бы в такой позиции, поскольку времени-то мало, если приехать попробовать, что там, да. даже полный цикл это всего три дня, это вместе с ВИПом, без ВИПа да. два дня. А если только на ночь, это вообще приехать, что там, не здрасте, не до свидания, это очень короткий по времени процесс. И если вот в этом состоянии приезжать, таком оценочном, это гиперзащитная Позиция. И еще это позиция, которая ни хрена не дает энергии самому человеку. Это просто оборона от всего. Типа я такой умный, вертел я вас всех, да? Ну, хорошо, вертел, не вопрос. Ну, как бы мы ж ни за кем не гоняемся, но если ты доезжаешь, неважно, да, нас до кого-то еще, ну, душой вложись для себя, для себя, самого, почувствуй, почувствуй, откройся, ну, хоть на пять, ну, хоть на 15 минут, на пару часов. Ну, откройся ты себе, природе, солнышку, водички, другим людям. Ну, бог с ним, может быть, там кто-то идеальный, кто-то не идеальный. Ну, просто побудь, насладись, вот как дети, поиграй ты в этот праздник. Ну, вот не надо ничего понимать, душой просто проживи. Это лучший вариант, если говорить на попробовать потому что э, все остальное — это… Э, вот это вот это я знаю, это я не знаю, а это вы знаете. А, ну, ты сама свидетель, когда приходит человек и говорит, так, а вы Сидорова читали, или там кого там еще Левашова читали? А как вы к Левашову относитесь? А как вы к Хиневичу относитесь? А как вы к тому относитесь? А как вы к всему относитесь? Друзья мои, зачем? Ну, как бы, вот, окей, вы много читали, вы много изучали, у вас есть свои концепции, у нас тоже есть свои концепции, мы тоже много чего изучали. но это называется, извините меня, пожалуйста, один день мериться, да, у кого, <свят> у кого каких размеров. То есть, э, во-первых, женщинам вообще нечем мериться, а во-вторых, зачем, зачем праздник, святой, божественный праздник, а, доказывать кому-то, тебя умнее или кто-то тебя глупее? Понимаете, это такая для меня трагическая трата времени и сил поэтому я и говорю будьте как дети спасетесь вот это самое главное и вообще вот в принципе если чему-то хочешь научиться да состояние ученика причем люди которые научились учиться действительно научились учиться они в любом возрасте при любом количестве регалей они остаются, как дети, открыты. Помните, говорил, кто у нас там, Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Как только вы видите перед собой человека, который знает, что он знает, это, это блокировка потока, это остановка в развитии. Всегда, всегда. Поэтому то, что вам что-то будет, может быть, непонятно, волшебный такой упражнение, да и хрен с ним. Вот. Есть поток, есть вот вот костер, вот есть живые люди, вот есть вода, вот есть небо, вот есть праздник. Все, Бог не выдаст свинья, не съест. Обязательно вы получите свой навар. И он будет, скорее всего, гораздо качественнее и приятнее для всех, и для окружающих, и для вас, и результативнее, чем как-то вот что-то, значит, там настраиваться, понимать и так далее. Наша задача простроить процесс таким образом, чтобы все. Базовые элементы в нем были заложены и проведены. А захочется разобраться как это устроено вперед разбирайтесь но прежде всего участие подразумевает ну, честность и открытость и доверие миру вселенной вот куда бы меня ни привела судьба на момент когда я находилась в состоянии обучения, я себя чувствовала вот абсолютным чайником, который готов вот просто ну, вот воспринимать все за чистую монету. Я получу опыт, проживу, а вот модель предложенную прочувствую, потом я буду смотреть, насколько она мне подошла, насколько она у меня сработала, что из этого я могу взять. Но первичное обучение заключается в том, чтобы вот это вот пустым сосудом с открытым сердцем прийти и сделать. Ну, принимать, да? Да. Если, поэтому я думаю, что если я сейчас задам тебе вопрос, а что же нужно делать человеку, который уже в теме, который ездил на разные сонсостояния, ты мне просто повторишь все то же самое, тебе раду Ну, у него возможно... Всего, да, просто по-любому человек этот будет больше понимать в каких-то механизмах, что как происходит там, да? Зачем что выстраивается? Может быть, какие другие вопросы задавать? Может быть, как-то вкладываться по-другому? А смысл глобально все тот же самый. Mm -hmm. uh, вот uh, солнцестояние это такой праздник, который в общем достаточно сейчас популярен, много где много кем празднуется, ну там да, уже упомянутые выше uh, родноверы славяне. Но, насколько я понимаю, яснополе, у него есть свой отдельный какой-то, да, отличающийся взгляд на это, немножко отличающийся понимание. Где-то, может быть, не отличающиеся не У меня вот есть вопрос про особенности взгляда на это, ну, твоего личного яснополя. Что-то что новое, открытое, ну, помимо цветка жизни, это, в общем, тоже какое-то сейчас огромное открытие было. Ну, еще раз, да, э, спорить, то есть можно идти по пути, например, фольклора, там, да, каких-то исторических данных, там, кто как где в какой губернии провинции праздновал, какие слова э, употреблял, для чего там эти песни пелись, в каком порядке что проводилось. Это тогда, вот, допустим, мы собрались, да, и начали это все. Ну, не то, что, допустим, мы с тобой это изучили, а потом какую-то форму предлагаем: а вот сегодня мы празднуем социстояние по костромски там, да, а вот завтра вот северной традиции там празднование социстояния. Ну, мы же не этнографы, и люди, скорее всего, которые интересуются, не этнографы, вот есть вот это живое, что самое главное, вот еще раз повторюсь: самое главное это поток, выстраивающийся между Землей. Солнцем, где вода, как одна из ключевых стихий, участвующих в очищении человека, да, в, в настройке его, вот, как, вот в проявлении человека, его э, чаяний, желаний, задач, совершений, деяний вот это самое главное. Это как, это как математика, вот, э, вот, вот ключевая вещь. То есть нужно попасть в резонанс. Любым способом, Пле песнями, плясками можно попасть в резонанс, уверена, что можно. А, а, там, я не знаю, там размахивая, там, не знаю, топорами, там, а, а, наряжаясь там, и так далее, можно, можно, можно все использовать. Но есть главная задача. Почему мы это назвали звездными вратами? Потому что вот попасть в этот резонанс, в этот поток, в этот проход, в эти врата, попасть и пройти причем пройти желательно поставив перед этим а, четкую цель поэтому для нас а, костры хороводы костюмы а, песнопение а, что там еще закрутки заплетки а, плетение венков а, там загадывание желаний и так далее и так далее является сопутствующим то есть это инструменты которые мы применяем но они не главные они не и суть мне, например, неважно, попаду ли я в резонанс праздника, который праздновали сто лет назад. Понимаете, это было сто лет назад. Был другой поток, была другая земля, жили другие люди, была другая скорость мышления. У них это все работало, очень за них рада. Мы живем в своем времени. И праздновать, и проходить нужно в своем времени. Вот, вот это здесь и сейчас пресловутое, а с этими гаджетами, с, этими, с этим новоязом. С этой скоростью взаимодействий, с природой, которая отличается от того, что было сто лет назад, вот из того, что есть сейчас, мы точно так же можем попасть в этот резонанс и развернуть его. И с моей точки зрения использовать что-то, что, что когда-то работало, можно, но скорее всего не обязательно. Поэтому вот для меня чем отличается... Не то, что это другие не сделают. Я не знаю, кто как празднует. Я сейчас говорю о том, что лежит в основе нашего празднования. Еще раз. В основе нашего празднования лежит механизм попадания в поток проявления, который идет от Солнца к Земле, от Земли к Солнцу в день, вот в эту купальскую ночь. И вот в этот, вот этот период это у нас тоже получается фактически 21-25 ночь это у нас там с 21 на 22 да и 22 23 24 25 там каждый день очень интересен своей развертки и эта математика ее можно попробовать практически на зуб почувствовать ощутить и посмотреть как она работает ну, это вот э, как э, для аборигена мобильный телефон, ну, для какого-то там, да, вот представим себе, там, да, мобильный телефон – это что? Это магический атрибут, совершенно очевидно. Для человека, который производит эти мобильные телефоны, это, это технология, это механизм. А абориген не может воспроизвести телефон. А человек, который разрабатывает телефоны, да, или понимает принцип работы телефона, может воспроизвести этот телефон. Вот это разница. Поэтому… Когда-то такая была завлекаловка, она наверняка и сейчас есть, да, есть такие школы кудесников, школы волхвов, академии волхвов, там что еще всяких там, божественные какие-то школы. По сути дела это о чем? Вот для меня любая такая школа, она должна учить как раз, да, не пользоваться там каким-то инструментом, а понимать, как он устроен, и уметь его применять, с ним взаимодействовать. Вот это вот основной механизм, да. А, а когда механизм понятен, все просто. Сложно mm -hmm. только, когда мы не понимаем, что как устроено и что откуда взялось. Тогда да. мистика, тогда волшебство, там что-то такое, там духи добрые или духи злые. А когда вы понимаете, как что с чем взаимодействовать, что почему делать, тогда все работает. Угу. Ну, напрашивается вопрос, ничего не могу с собой сделать. Можно ли не войти, не попасть в этот поток и не, не пройти этими вратами? Это первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли, приехав, приехав к нам, не попасть и не пройти этими вратами? Ну, Это при... описание, да, механизм, математика, инструмент. А можно ли не попасть? Ну, и каким кажется, образом? Э, да, мне кажется, что ответ уже был дан ранее, я сейчас просто его повторю, да, что если, э, ну, Добрая воля же, это же ключевая у нас история, вообще ключевая да, история, да, с доброй волей. Поэтому если человек говорит, ой, ваши все эти купалы, вот эти все вот это вот, все, и дети вот не верили во что это там, да. Ну, если высшие силы по повоспитывать, они, конечно, могут показать, что зря не верил, все работает там, да. Ну, в общем, человек говорит практически да не хочу я в этом потоке взаимодействовать, я останусь в стороне. Ну, не хочешь, оставайся. Добрая воля твоя, добер, добрый молодец там, или да, красная девица, имеешь право. А есть человек, заявляется на участие в праздновании, и потом начинает вот это самое, а откуда вы это взяли, а на каком основании вы это сейчас делаете, а вот а вот объясните мне почему, а, а вот и так далее, да, то есть это есть та же форма а, а, фактически сопротивление то есть это либо попытка просто вампиризма, то есть приехать, да, и вот... А, а, значит, вы тут говорите, что все такие, значит, что-то знаете, умеете, ну, сейчас я вам дам прикурить, сейчас я вам докажу, кто в доме хозяин, и кто умнее, вот, и так далее. То есть это для меня, например, будет означать, что человек не просто сам не хочет входить в этот поток, он хочет, грубо говоря, получить готовенькое, просто, ну, как бы покушавши, что достанется от людей, которые там что-то в это дело вложили и уже там, ну, определенное состояние набрали. Вот. Поэтому, ну, естественно, разумно заранее понять, что э, с какой целью человек едет и, и, и культурно объяснить, что вот нет добра э, ни для него, ни для нас э, участвовать в таком эксперименте. Если человек решился ехать, а потом начал вот этим всем заниматься, опять же, да, самое доброе, это еще раз, вот мы соберемся, я еще раз скажу, ребят, давайте вот как бы правила взаимодействия, потому что ну, просто нет смысла. Если вы не готовы в этом участвовать, там, да ну, у нас еще с время с этим определиться уехать. Но это уже будет странная история. Человек доехал, а, очевидно, какие-то выборы сделал, решение принято, ответственность есть. Кстати, здесь очень важно, что есть денежный вопрос, да как бы какой-то, как это, как это называется, так называемый сбор потому что это тоже цена входа, готов ли человек отвечать. За то, что он участвует в каком-то процессе, вот. и это, для меня это выглядит важным, потому что все попытки сделать это таким, а давайте соберемся и там это все вроде бы здорово, но это другая степень эффективности, другая степень результативности. Не то, что это плохо, я не говорю, что там что-то правильно, что-то неправильно отнюдь. Я говорю просто о том, почему у нас построено все так, как построено. Вот, поэтому можно ли? Можно. Добрую волю никто не отменял. А, понимаешь, в любой ситуации есть люди, которым плохо, которые несчастны. Если человек будет сидеть, чувствовать себя несчастным на, на празднике жизни, ну, во что он вкладывается, то он и получит. Будет вкладываться в счастье, даже вот, понимаешь, даже, скажем, там, ну, порадуйся, ну, смотри, ну, мы же ну, порадуйся. А чему радоваться-то? Я тут приехал. Тут, вот, а, ну, ты понимаешь, что вот ты сейчас добровольно выбираешь в то, что и дальше у тебя нечему будет радоваться. Готов ты в это продолжать вкладываться? Если да, умываем руки, это твоя ответственность. А если же ты хочешь все-таки получить благоприятный результат, а давай-ка мы поменяем состояние, отношения, ну давай, если тебе непривычно, ну изобрази, сыграй радость, ну пусть она будет немножко искусственной, если ты отвык от этого, но вложить, а как еще в это вложиться, выбрать и сделать, а как по-другому-то? По хотите получить в жизни что-то другое, лучшее, чем то, в чем вы находитесь? Это можно сделать массы способов, праздник просто один из них. Угу. А, а, он, он очень классный. Почему? Потому что к вашим усилиям прибавляется еще уси поддержка, а, очень мощная, природная поддержка, да? благоприятное такие благоприятствования благоприятный поток поддержки энергии там на благословение вот только в чем фишка а так ну, ради бога вы можете всегда выбирать радости созидания и тогда для вас праздник будет не способ улучшить свою жизнь а просто поблагодарить самый кайф это когда человек доходит до того что для него солнцестоя равноденствие это такой день когда можно поблагодарить вот все землю небо людей, мир за то, что я живу, за то, что есть в моей жизни, за то, что у меня все получается, за то, что все откликается на мою душу. Один, кстати, из эффектов ⁇ это когда вы начинаете чувствовать, что мир начинает ярче, теплее. Вот один из эффектов, который можно получить от празднования ⁇ откликаться на ваши душевные порывы. А это такой кайф вот это это это э, э, для меня это пик понимаете не то что вот я что-то вложила потом что-то получу это такое, это такое бухгал, бухгалтерская немножко история да, а когда да. вот человек просто отдает вот он отдает просто миру и мир ему точно так же просто отдает и там нету такого калькулятора так сколько вложил сколько получил кинули не кинули это же совсем другая история я уверена что это и есть основной смысл у кого-то получается сразу войти вот в это состояние а кому-то при... кто-то еще с калькулятором будет там подсчитывать. И в добрый час, чтобы там он увидел эту результативность, потому что пройдя дальше, он обязательно выйдет на вот это состояние. Боже мой, что ты хочешь? Я помню, как я доехала до одного из моих наставников, и он первая встреча, там мы на потоке, там, да, первая встреча, и он спрашивает, вы что вы хотите? А у меня. А если же говорю, да просто говорю, у меня вот у меня поток ну позвала меня душа с вами встретиться, я приехала, чтобы с вами познакомиться и выразить вам свое уважение. И мне нет не было такого, что дайте мне вот это или вот благословите. А к этому человеку ездили-то за благословением, за решением серьезных вопросов. Кто-то там, допустим, чтобы долг в несколько миллионов долларов отдали, кто-то еще что-то. А, а я, вот он меня спрашивает, я сижу, у меня в душе такая, что я от него хочу? Ты да просто кайф, что я до него доехала, что он меня принял, что мы встретились, что мы разговариваем, сидим, чай пьем. А, Вот, вот, и тогда-то я такая умная не была, это я сейчас задним числом могу сказать, что по мне а, это является вообще верхом а, или, или, ну, одним из высших проявлений, а, когда человек... Выходит на созидательное состояние взаимодействия. Не Солнца, дай мне больше этого света, чтобы у меня тут помидоры крупнее были. Так, ну-ка, земля там, вот, а вода давай вот это, а ты давай вот это, а вы вот давайте отрабатывайте. А когда вот это, боже мой, да все хорошо, просто, просто порадоваться, просто почувствовать, просто войти в резонанс, просто побыть вот в этой любви, любви, воды, огня, солнца, земли, что может быть прекрасней. У нас судя больше по не всему вопрос. заканчивается час. Если у тебя какой-то супер вопрос? Я считаю, что добро на этом остановиться, потому что все настолько прекрасно сейчас было сказано, что да и не надо дальше. Ну и хорошо. Тогда всех люблю, целую пух. Благодарю. Всего доброго.